Всем привет, на связи Офисерк и сегодня мы поиграем в игрушку Dreadnought, полетаем в открытом космосе и уничтожаем вражеские корабли. Ну а это мы будем все делать благодаря фирме Юпитер Армс и кораблику Трафальгар. Давайте посмотрим, что у него сегодня будет на борту. Это будут зенитные турели второго уровня, ракеты Буря второго уровня, торпедный залп второго уровня, многоцелевые автопушки второго уровня и модуль перезагрузки ну, по сути у него будет все то что первого уровня родное просто немного улучшенное посмотрим что это нам даст и погнали карта ночная красные пески командный смертельный бой 100 очков нужно набить за каждого убитого врага мы будем получать по 4 очка но ну, победит тот кто первым наберем 100 Наберет 100 очков. Либо тот, кто наберет наибольшее количество очков, но кончится раунд. Мы на поле боя. Action stations. Action stations. Давай, давай, давай. Болтай, болтай там своим язычком. Разбалтываем во все стороны. А я пока полечу делать свою работу. -хо -хо. Итак, мы, смотрите, неплохо отлетели от своих ребят. Нам говорят, что в ближайшее время наше ускорение все канет в лету, в воду и во все остальное. Но мы продолжаем свое движение. Смотрите-ка, там уже ребята палят, но нас еще не палят. Так, потихоньку-потихоньку мы летим вперед. А, не попал. А вот это сейчас может по мне, конечно, неплохо попасть. А я, пожалуй, ракету бурю долбану. Так, все что ли? А я, пожалуй, вот эту штучку выпущу. Давайте посмотрим, как это отразится на парнише. Что происходит так они летят летят летят смотрите летят он ничего не понимает ой и они его уничтожили Так, где там кто там ты чё одурел одурел дурной давайте вот это а, бесполезно да я понял тебя будем хила гасить он вот сама хил включил плюс хилится от своей аптечечки бесполезно брат как ты ушел зараза так давайте ускоримся немножко и Ху -ху -ху. Там нафиг уничтожить Этот парень просто ждет от меня Встряски А торпеды Торпеды не успеют Давайте фейерверк устроим, ребята Вот и перезагрузочка всего и вся. Пока. Зря это сделал. Тебе тут все подряд вылетело, братан. Че, ты хочешь меня разбить? Не бывать этому. Ядерный залп. Ой Пока Так Ну что мы смотрим Ах, все-таки вынесли, да не, не смог меня хилер выхилить Он походу, за это сейчас поплатится Ну что ж, мы пока ведем И это наша первая смерть Но я думаю Я постараюсь сделать, чтобы она была последней Негоже нам Свою команду подставлять так, там вот если вперед полететь, нас могут неплохо так прибить. Так, братишка, давай-ка пониже. И я все же понимаю, что модуль перезарядки на этом корабле очень тащерская вещь. Ах ты гадство. Так, меня выхиливают, отлично. Деф был не напрасно заюзан лично просто шикан давай брата надо выхиливать. там вот какая-то дичь происходит Вин, порвали его пока и тебе пока нет этого я не достаю паразита так они сейчас уже так, такая же паразитка Но, блин, его еще и хиляют Все, мне, походу, попа будет сейчас Все, забрали меня Торпеды полетели, но, опять же, напрасно Потому что его хиляют Так, у них хилы начали неплохо работать Очень даже неплохо Ох, они сравнялись так, ну что ж. Война, ребята. Война. Я вас понял. Катка будет жесткой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте вот сюда пойдем. Обойдем врага. Они там по центру тусуются. Сейчас. Сзади зайдем. И попробуем их порешать. Have solution, так. Поехали вам сюрпризики. Еще кому-нибудь сюрпризики нужны? Так, я надеюсь, они добьют его. Неплохо. Совсем неплохо. так аккуратненько ух ты у нас стали опережать как бы не там мы разрулим этот вопрос уладим Так. Давай всего поли по нему нафиг. Все, нас забрали. Мы забрали его, нас забрали тоже. Разменялись. Урончиком. Так. Я хочу еще. Ребята, хиллеры, работайте! Работайте! Если работать не будете, все будет плохо. Очень плохо для нас. Наша песенка будет спета. И не толпитесь, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зря я вылетел. Забрали меня, меня забрали. Не стоило так рисковать. Только отходишь и все. Так, братаны, держитесь. Держитесь. Держитесь. Я не знаю, куда идти. И мы не смогли. К сожалению, мы не смогли хороший дамаг от них был от врагов и в связи с этим вот так все случилось так произошло но офицер сегодня был на втором месте несмотря на все приколы которые случились у нас даже есть двойные убийства что очень и очень круто давайте глянем на табло счета да просто шикарно мы отыграли ну что ж, если вам понравился видосик, то быстренько ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и чтобы увидеть уже следующие видосики по замечательной космической игре, то обязательно прожмите колокольчик. Жду от вас комментариев, что вы думаете по поводу этой игры, играли вы в нее и собираетесь ли играть. Сегодня мы поиграли на шикарном шикарном кораблике сделали 8 киллов, получили 4 смерти и оказались на первом месте среди команды и в общем зачете на втором месте. С вами был Фисерк, всем спасибо за внимание и всем пока!